Приветствую всех любителей новостей. Ты смотришь Универньюз. Меня зовут Салих Вадель. Все самое интересное в нашем выпуске. В Кукмаре состоялось августовское совещание работников образования. Смена «Я, доброволец» близка к завершению. Телеканал «Универ ТВ» заинтересовал китайских студентов. Ильшат Гафуров принял участие в традиционном августовском совещании работников образования. В этом году встреча прошла на территории Кукморского муниципального района. Главными стали вопросы углубления интеграции профессионального обучения во все уровни системы образования. 23 августа ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие в пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки Республики Татарстан. В этом году в совещании образования Республики Татарстан инвестиции в будущее прошло в Кукмарском муниципальном районе. Президент Татарстан Рустам Миниханов, открывая пленарное заседание, обратил внимание на важность образовательного процесса и то, какие средства выделяются правительством на его развитие. Общий же отчет за прошедший год и итоги мероприятий, приуроченных к августу. Совещанию представил министр образования и науки Республики Татарстан Рафиз Бурганов. Он отметил, что в настоящий момент Министерством и Казанским федеральным университетом проводится большая работа по восстановлению Национального педагогического института. В целом система образования в республике является одной из самых эффективных в России. Здесь речь идет не только о показателях ЕГЭ, которые в Татарстане традиционно оказываются выше средних по России, но о результатах текущей работы. В ходе пленарного заседания выступил студент второго курса Института фундаментальной медицины и биологии. КФУ Альмира Бабакиров, который является двухкратным призером Всероссийской Олимпиады школьников по экологии. Он рассказал о пути своего успеха, а также научных исследованиях, проводимых студентами-биологами Казанского университета. Заседание завершилось торжественной частью за плодотворную научную деятельность и подготовку высококвалифицированных специалистов. Почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан» было присвоено проректору по биомедицинскому направлению КФУ Андрею Киясову. Диана Шилова, Универньюз. Казанский федеральный проводит летнюю лингвистическую школу. Основным спикером школы станет главный научный сотрудник университета штата Аризона. Подробности расскажет Аделя Шамилова. В Казанском федеральном университете впервые начинает свою работу летняя лингвистическая школа «Интеллектуальные обучающие игры». Несмотря на то, что официальное открытие школы состоится 27 августа, посетить первые занятия и познакомиться с приглашенными зарубежными специалистами можно уже сейчас. Основной упор мы здесь, в нашем университете, делаем на то, чтобы заниматься не чистой лингвистикой, а выводить ее на множество самых различных близких полярных наук. Это и медицина, это и биология, это и компьютерные технологии, это и статистика, это и математика и так далее, и так далее. И именно эти направления, именно эти стыки и перехлёсты как раз являются наиболее перспективными сегодня в современной мировой науке и вызывают наибольший интерес. Вопросы обсуждения летней школы коснутся современных образовательных систем. Это система оценки текстов, в частности учебных текстов. Что греха таить, даже в нашей школе огромное количество самых разных учебников, разных по уровню написания, разных по характеру, даже по одному и тому же предмету. И вот такая компьютерная автоматизированная система, она поможет сделать такой доскональный анализ этого текста, во-первых, по уровню сложности, насколько он доступен для учащегося того или иного возраста». Главным событием в работе школы ⁇ это приезд и участие крупнейшего зарубежного специалиста в области лингвистики. Профессор Даниэль Макнамара известна не только своими публикациями в базе данных Скобус, но и разработками интеллектуально обучающих систем. Well, how to assess readability, how to improve uh, text for students. So this morning I'm going to take a step back and I'm going to talk more about how students understand text, how do we understand discourse, how do we understand language. Следующая лекция с зарубежным специалистом состоится уже 24 августа. Также занятия летней лингвистической школы КФУ будут продолжены до 29 августа включительно на площадке Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федерального университета. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ -Ньюс. Студенты Шанхайнского университета ознакомились с кафедрой телевидения КФУ. Что впечатлило гостей больше всего, расскажем. Прямо сейчас. Китайские студенты Шанхайского университета посетили КФУ. Обучающихся на направлении журналистики заинтересовала кафедра телевещания и телепроизводства Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Особое внимание было уделено студенческому телеканалу Универ-ТВ. Мы знаем, что в Казанском федеральном университете обучались такие исторически важные личности, как Толстой, Ленин, и поэтому решили его посетить. Так как мы сами учимся на факультете журналистики, нам было интересно посетить и узнать, как студенты, студенты обучаются на местных факультетах этого направления. Помимо студентов, на экскурсии были и преподаватели. Для них студенческое телевидение является непривычным явлением. Нам очень понравилось, что на базе факультета открыто телевидение. Канал позволяет не разделять теорию и практику при обучении. У нас в Китае такого опыта еще не было, и мы тоже задумались о данном методе. Визит китайских гостей завершился общением со студентами кафедры. Артем Топичкин, Аделия Шамилова, Радик Загедулин, Олег Апачаев, Универньюз. Поделиться своим опытом и идеями съехались студенты-волонтеры со всей России. К завершению подходит смена «Я доброволец» 5 студенческого образовательного форума 2018. Желание помогать другим объединило более 500 активистов волонтерского движения на ежегодном пятом студенческом образовательном форуме 2018. Участники приехали из 20 регионов России. Смены «Я доброволец» проходит в Верхнеуслонском районе Татарстана с 21 по 25 августа. Среди добровольцев более 20 студентов Казанского федерального университета. Я сама добровольца, я сама волонтер, и мой путь волонтерства вот начался как раз с подготовки к универсиаде, то есть это был 2013 год, и с качеством организаторов можно что-то новое преподнести, рассказать э, волонтерам, которые только находятся э, на их так сказать, волонтерском пути. Ну, действительно рассказать, как это было и рассказать, какие проекты нас будут ждать впереди. Студенческий образовательный форум проводится с 2014 года при поддержке президента Татарстана Рустама Миниханова. А смена «Я доброволец» универсиада 2013 «Наследие» посвящена пятилетию проведения универсиады 2013 года в Казани и волонтерскому движению ко главному наследию игр. Смена объединила добровольцев всех направлений событийного и социального волонтерства, волонтеры-экологи, медики, волонтеры-победы, волонтеры в сфере культуры». Здесь, на форуме, студенты открыты для общения и обмена идеями. Для них проходят мастер-классы, тренинги и дискуссии с организаторами добровольческой деятельности. Все участники получат знания и обретут необходимые навыки, которые помогут им в реализации новых проектов. Анна Глазунова, Универньюс. Ученые Казанского федерального университета нашли новый метод лечения хрящевой ткани. Как жировые клетки могут спасти ваше колено, вы узнаете в следующем сюжете. Сотрудники Республиканской клинической больницы в Казани совместно с учеными Института фундаментальной медицины и биологии КФУ успешно применили стволовые клетки из жировой ткани для лечения повреждения хрящевой ткани коленного сустава. В целях терапии была произведена трансплантация собственных клеток пациента в комбинации с фибриновым клеем. Собственные клетки не вызывали отторжения организмом, а клейкое вещество обеспечило фиксацию клеток вместе месте травмы. Эти клетки оказывали благоприятное влияние. Они продуцируют различные факторы роста, которые способствуют заживлению. Они сами могут участвовать, сами могут превращаться в клетки хрящевой ткани. И, и они могут выступать иммуномодуляторами. Стволовые клетки есть в разных тканях организма, однако вывести их из жировой ткани проще всего в клинических условиях. Данный метод еще требует некоторых дополнительных исследований. Надеемся, что уже в ближайшее время мы сможем внедрить эти технологии в клиническую практику. Лечение повреждений суставного хряща по-прежнему вызывает большие трудности. Однако с помощью клеточных технологий возможно продлить жизнь суставу. Артем Тупичкин, Леонард Довлетяров, Универньюз. На этом все. Это были самые яркие новости в мире Казанского федерального. Еще увидимся.